Здравствуйте. Итак, индустрия, в которой мы работаем, это индустрия здоровья. Ну, ни для кого не секрет, что индустрия фармацевтической промышленности, там больниц, клиник, операций и тому подобное, все, что касается здоровья, это очень большой бизнес и это очень большие цифры. Но вы знаете, что большинство людей ну, просто никак не подвластно залезть на то, чтобы получать процент, например, от товарооборота какого-нибудь анальгина или какого-нибудь другого препарата. То есть большинство людей это просто никак недоступно. Если мы говорим о том, чтобы стать совладельцем какого-то большого бизнеса. Если мы говорим о том, что... Нам, нам предлагают какой-то другой бизнес, есть ли у вас возможность, например, стать совладельцем какой-нибудь компании сотовой связи, да? или компании, которая производит и продает нефть, да, то есть, ну, как бы, шансов залезть в эту область, ну, практически никаких. То есть, для обычного человека это практически невозможно. Индустрия wellness, индустрия красоты и здоровья, в которой мы работаем, это возможность как раз залезть в область, в которой есть рост товарооборотов, в которой есть очень большие деньги вот, и в которой работает компания NSP. Так вот, индустрия красоты и здоровья – это индустрия профилактики, то есть когда дело касается предварения каких-то болезней, это когда дело касается сохранения хорошего самочувствия. То есть на это люди сейчас стали гораздо больше обращать внимание за предыдущие 7 лет. Количество людей, которые стали заниматься собой, выросло там, в десятки раз. Так вот, индустрия здоровья – это индустрия профилактики, и дворения плохого самочувствия. То есть это до того, как прийти к врачу и э, платить деньги за лечение. Это до того, как купить таблетку от головной боли для того, чтобы она, голова, не болела. Для того, чтобы э, не худеть, а уже быть все время в форме. И есть специализированные продукты, которые позволяют лучше себя чувствовать. В этой индустрии работают спортивные залы, в этой индустрии работают различные санатории, в этой индустрии работают массажные кабинеты, э, в этой индустрии работают э, какие-то косметологические э, центры и процедуры, которые ухаживают за телом до того, как его нужно будет там, не знаю, чем-то пичкать. Так вот, очень важный момент, что NSP работает со специализированными продуктами, которые улучшают самочувствие и делают это уже около 45 лет.